Вовочка достал кота так, что тот спрятался под кровать. Вовочка зовет отца. Папа, дай мне швабру. Зачем? Я котика из-под койки позову. Дети, давайте поговорим о компьютерах. Сегодня это просто незаменимая вещь. Сережа, что ты можешь сказать? Я бы хотел такую умную тетрадь, чтобы правописание сама проверяла и варианты бы правильные подсказывала. Хитрый ты, Сережа. А я запарился дома мусор выносить. Вовочка, мы сейчас про компьютеры. Так я и говорю, вот бы дома такую мусорную корзину, как на компьютере, нажала чистить. И она пустая. Прослушав на ночь сказку Волка семеро козлят, Вовочка задал вполне резонный вопрос: А где все это время был папа козел? На уроке русского языка. Вовочка, вот фраза. Я еще жениха. Какое это время? Потерянная Марья Ивановна. Учительница ругает Вовочку «Вовочка, я должна тебе сказать, что я тобой очень и очень недовольна И я вами тоже, но я хотя бы не ходил рассказывать об этом вашим родителям»